Всем привет, с вами Данил Яценко. я продолжаю прокачивать свой аккаунт в Вормиксе. Сегодня у нас 3 января, 6 часов вечера. И сегодня у нас на очереди босс-охотник. Сразу я пойду проходить его. Взял с собой порты. И вот думаю, что еще взять с собой можно. Ну, балку я брать не буду, наверное, не пригодится, так думаю. Порты такие можно взять, но ну, я не знаю. Что-то это очень будет растратно. Для меня уже. Так, ранцы. Взять или не взять? Даже не знаю. Так. авиаудар взять? Не взять? Не знаю. Овцы. Тоже брать не буду. Что мне взять можно, ребята? Как я пройду босса, это говоря, без понятия, потому что... А -а -а, пока не знаю, как его атаковать даже сейчас. У меня четыре порта есть. Так, арбалет тратить или не тратить, я вообще без понятия. Так, давайте-ка сейчас, знаете что? А -а -а, вырубаем перс одного. Он не пригодится мне наверное так и идем бой нам дают за него коллаж три штуки экстренный телепорт и две овцы неплохо так неплохо ну стоп в бой поехали попробуем пройти с первого раза если не получится то все очень плохо будет так как мне его сейчас атаковать ребята так, можно, в принципе, сейчас минку поставить тут. И теперь могу отсюда выйти. Так, ну придется всё равно потратить порт один, блять, ребята. Это очень плохо. Очень плохо все, это очень печально. Так, надо кинуть его как можно дальше, чтобы, короче. Так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так, так. Да, плохо. Очень плохо. Я бы сказал уже некуда но если что я обновлю страничку и я думаю ничего страшного не будет но блять если бы не охранник это то я бы наверно прошел сейчас уже и истек срок действия крышка от коробки ясно пацаны ясно я вообще не вовремя начал проходить его потому что моя шапочка все-таки дает регенерацию какую-то там ладно я буду сузи его мочить, наверное сейчас короче потрачу еще один порт он меня заморозит. Вот, сука. А, ну ладно, обновляем страничку. У нас, И если мы обновляем страничку, то у нас вещи наши не пропадают никуда. Поэтому у меня сейчас по идее должно быть 4 порта. А, снова. Да, хуево. Начало, ребята, вообще хуевое. Ничего не поделаешь с этим. Пытаемся еще раз. У меня 4 миссии еще есть. Не знаю, как я тут пройду, него не пройду. Ага, у меня теперь тут ставит перс вообще. Ну тут еще лучше, даже чем там. Потому что здесь я, блядь, пацаны, ну что это, блядь, скажите мне, что это за начало такое? Начало вообще просто, я не знаю, как можно сказать, уебищников, так скажем, потому что у меня уже две миссии в пизду просрал. Охотника я не пройду, наверное, сейчас как обычно, блядь. Не, ну что это, пацаны, скажите мне вообще вообще пацаны придется тратить порт сразу же пацаны но ну, я планирую сейчас конечно же его сильно зауронить так сейчас как, как обычно он туда упадет куда-нибудь никуда куда мне не нужно вообще тогда ладно что я буду делать сейчас ребята что я буду делать уйти я бить не буду его я буду его бить потихоньку с ружья раз два все, придется потратить еще один порт, ребят. Ладно, потрачу два порта, чтоб наверняка. И тут я уже думаю выиграю. Ага. Он так стал там, сука. Ладно, сейчас... Я у меня есть идея, пацаны. Я думаю, сейчас пройду его точно. Уже, уже точно, сто процентов пройду. Главное не, не наебнуться здесь вот. Так, берем вот так вот. Придется потратить еще один порт, ребят. Это очень жалко мне. Я планировал с одного порта пройти, но, как видите, у меня не получается. Ладно. ладно. Сейчас главное, чтобы не наебнуться. Все, отлично, пацаны, отлично. А теперь я... Я даже не знаю, что и делать, ребята. Я даже не знаю, что и делать. Гранату кинуть ему. У меня есть все мины, короче, и лузишка. Ладно. Стану здесь. Пулемет. Блядь, пацаны, меня убьет, наверное. Ладно, Попытаюсь я сейчас добить его. Да, отлично. Босс легкий, ребят, но копейки я потратил два порта и две миссии целых на него. Три даже миссии. Три. Две всрал и одну потратил. Да, босс легкий. Одним персом лучше всего проходить его, наверное. Да. Далее два ресурса, два брона, три калаша, крышку от коробки, опять же, два экстрема телепорта. Мне просто, наверное, повезло сейчас, то, что я порт не потерял. Все-таки, ладно, все, теперь порты выкладываем. Карты выложим. Калаш, на с собой заберу. Сейчас потрачу, может... Потому что мне он не пригодится особо нигде. О, дали веревку, веревка, да, заебись, можно тратить ее спокойно, потому что... А, снайпу... Снайпу тоже потратить можно. Нет, снайпа пригодится, наверное. Или нет, шокер, ладно, выложу. Альга, да, тоже выложу. Снайпу, снайпу, снайпой можно очень хорошо целиться, ребят. Да, снайпу я, пожалуй... В арсенале буду держать, потому что я очень хорошо целится, там прицел есть лазерный, поэтому я буду держать в арсенале. Но особо тратить ее не буду, ребята, потому что она должна пригодиться где-нибудь там. Поэтому вот так вот. И покупать тоже я ее не буду, наверное, скорее всего. Только если в самом-самом конце, когда я уже, не знаю, фу задевать некуда будет, тогда я куплю ее. Ну все, ребята. Так, что можно еще взять с собой? Да нет? Пойду на миссии, короче, все. Распределить баллы так. Будем качать атаку себе. И, ну и броню чуть немножечко прокачался. О, 5 миссий. Да ладно, за... Ну заебись, ребята. По сути я ничего не потерял, значит. Значит, все нормально получается. Я ничего не потерял. Как бы, если бы даже я не прошел с третьей, с четвертого пытать, я бы прошел с его, все равно бы ничего не потерял. Как бы я сейчас все равно в плюсе нахожусь. Так, сейчас калаша тебя заводит? Ну какой калаш, ребята? Не хочу. Калаш потом потрачу. Калаш на крайний случай буду тратить, если что. Потому что калаш чуть больше тратит, ой, чуть больше уронит, чем узишка. Ну, примерно все равно одинаково не уронит. Если лучший калаш, то вообще заебись. Даже калашом я, бывает, даже пользуюсь на основе. Потому что оружие охуенное на самом деле. Так, теперь у меня перс пиздады. Буду играть в один персонаж, ребята. Что-то я хочу в один поиграть персонаж. Мне чертак, по сути, это даже не нужен особо ну его в жопу, лучше себя найму кому-нибудь Соклановца, сейчас 3000 фус потратить можно сейчас на Соклана, не знаю, просто не знаю, не, не буду, что-то я вообще хуйню, какой-то говорю сейчас, так, у меня 14 рубинов, ребята, вообще нормально, так, отказаться, потому что у меня нет рубинов столько, блять надо два голоса, пацаны, я бы так взял эту хуйню, ладно, я без голосов буду играть, ребята, Пока что без голосов, потому что мои голоса идут на казну. Кстати, смотрите, прикол. Я повысил казну до 4 рубинов, чтобы играли, потому что они не хотят играть. Смотрите, кто набил меньше 500 рейтинга, они вообще охренели совсем. Вот смотрите, 26-й пол клана, ну ладно, не пол клана, 1-3 а часть клана, они не играют. Они зашли, там сыграли пару боёв, и всё, надо, чтобы они играли вообще. Потому что казна, блядь, нормальная, ребята, казна, даже в топерских кланах, в некоторых, ну в смысле не в топерских, а в топ э, 10 кланов, они там даже у них, у Макропорейс, по-моему, там сколько? А, не, у них 5 рубинов, ладно. У Завоевателя сколько? У них, по-моему, 10, нет, 6 у них, ладно. Сила Империи. У них вообще один рубин, ну ладно, они там повысят еще подумал, может быть. Так, здесь что? Так, ну тут 3 рубина, раз знаю, нормальные, блять, пацаны, Три рубина вообще, у меня 4 рубина, поэтому я думаю, мой клан достоин держать топ-25, ребята, ну хотя он сейчас вообще даже топ-50 не держит, пока что где-то топ-54 место, 56 место, где-то так. Я думаю, мы должны прорваться в топ-25, ребята, потому что я буду платить голоса еще первым трем человеком, как я уже обещал, ну там уже посмотрим, если прорвёмся в топ-25, то заплачу, если нет, то нет, пацаны, если только топ-3 заплачу, остальные будут платить. Так, что дальше, пацаны? Дальше я хотел зайти в группу игры Вормикс. Так, я посмотрю, что тут дают у нас. Э... Получить два боя, один силовое поле, один вертолет, НЛО, охранник, Нежный, ком, дошмёт. Вообще неплохо, пацаны. Заходим, блядь, по бонусной ссылке и получаем. Вообще заебись, пацаны. Надо соснову получить. Почему-то я с фейка хочу получить, а соснову вообще не хочу, потому что. Ну, у меня там и так нормально все. Кроме комов, конечно же, у меня все есть почти 100. Далее на ложку, вертолет и силовое поле. мед Все, короче, пацаны. Я теперь доволен. Так. А где они у меня? А, они тут у меня нормально все. Все, пацаны. Теперь у меня все четенько получается. Так. Идем на миссии. У меня 6 миссий, короче. И будем постепенно прокачиваться до 11 уровня. А потом уже гладиаторская арена пойдет у нас в бой. Так, как мне к нему добраться с помощью веревки, пацаны? Ну, придется потратить. Хули, мне не жалко, я, потому что ее дают бесплатно вообще. О боже, ну что это, пацаны? Ну что это, скажите мне, ладно, не будут тратить все. Или, или потратить еще одну, блядь, да ну нахуй, пацаны, так нечестно. Ну как он там застрял? И шаг, бред тупой. Мне ее не жалко, особо, потому что она так бесплатная веревка это, поэтому тратить буду как как полный нуб. Ну, блять, ну неплохо так меня заворонил, так, ну, блять, залезу или нет без веревки сюда. Видимо, не залезу, ребята, очень хуво все это придется потратить три веревки за бой у меня еще целых сколько там веревка дается с восьмого уровня бесплатно там поэтому мне придется на весь уровень 7 растянуть три веревки еще три веревки остается у меня это очень плохо это очень печально так может быть сейчас поставлю тут минку нет нет пацаны все я тут растерялся немножко так я знаю, что я сделаю, пацаны, можно мортиры стрелянуть и думаю, сейчас его сильно-сильно зауроню. Вообще чуточенько получилось. Все-таки мортира иногда полезна на мелких уровнях, на мелких, на мелких уровнях. Вот там дальше она бесполезна вообще полностью, ребята. Ну, не знаю, кто ей будет пользоваться там. А здесь мы можем даже вот так вот сильненько зауронить и все. Мортира тут немножко тащит иногда. Идем дальше, пацаны. М -м О. Тут уже два перса, отлично. Против двух персов я тут тащить... Уже будет тяжелее, чем против одного. Ну, думаю, сейчас одного я точно вынесу сейчас с помощью... Обычного ружья и все. Ну, ладно, не вынес, пацаны. Кто у него первый ходит? Первый кто ходит? Я вообще без понятия. Возможно, он и ходит первый, потому что... Э, на ботах... Э... Нет, нет, нет, нет, нет. Каратист первый не будет ходить. Я угадал или нет? Сейчас посмотрим. Я угадал, пацаны, потому что обычно ходит не тот, кто поставлен первый у них, а ходит второй обычно. Прям факер ходит первый. Факер. Название ведь такое, я Теперь я буду этого уронить. Буду по персам бегать и таким образом я Должен выиграть этот бой. Статистика у меня заебатая, пацаны. Без вас я вообще не играю, не захожу даже сюда, вообще не захожу в игру. Только с вами, только по хардкору все будет. Даже паузу делать не буду никогда, наверное, хотя посмотрим. Я еще точно не решил. Так, ну какой-то он вообще имбецил. Надо собрать аптечки, ребята, собирать, потому что это тоже, как считается за достижение. Собрать 10 ящиков или аптечек. Ой, 10 ящиков. 100 ящиков или аптечек. Достижение тоже надо приходить постепенно. И можно, в принципе, знаете, что мутить, ребята. Можно, в принципе, сейчас попробовать двоих заход убить. Есть у меня один вариант, как это сделать. Если он. Нет, я встану как специально вот сюда встану посредине, чтобы он как бы не уронил ни того, ни другого. И сейчас двоих заход. звоню, короче, у меня оружие же есть. Будем постепенно достижения выполнять. Шапочку тоже соберу сейчас. Надо быстрее качаться, надо быстрее получить вертолет, поле силовое, атомку. Ну атомку, конечно, это не скоро, конечно. Даже фальшивые, и то не скоро получил. Так. Следующий бой. Я думаю, то, что я не успею сегодня получить уровень не знаю пацаны не знаю потому что там миссии будут открываться по полчаса буду делать время это я вообще понятия ребята потому что ну пять минут человек говорит там рассказывать он это бесполезно наверно на ставки скажу хотя если я проиграю то я буду очень сильно обижен ребята да вот это хуйня ладно придется сейчас веревку потратить еще одну потом еще одну потом еще одну пиздец кто ходит ходит нет ходит как раз таки он вот видите а, этот чувак стоит как бы на первом ходу лить как главный типа все пиздец Неуж неужели я проебу ребят вот не хочу проеб вообще не хочу проебывать Ну как не обидно ладно давайте скажем, сейчас то уронить ну, узи тут не вариант уронить ребята потому что узи я сейчас его не за нормально нет я не к нему пойду блять я проебу на не бей меня, чувак, не бей. Фух, повезло. Потрачу последнюю веревку, и теперь я буду играть в два перса, ребята. Потому что опасно играть в один перс. Очень опасно. Ну как опасно? Я, конечно, смогу там играть. Мне вообще пофигу как бы проиграние проиграю. Но жалко меня статистику портить, ребята. Я хочу без поражения пройти все миссии. Ой, блядь. Не достаю. Саму наводочку. Так, все мины потрачу сейчас. Я хотя бы 2-3 мина хотя бы кину. Так, что я буду делать? Служя стрелять, как вариант. О, заебись вообще. 124 хп то меня не снимет никак, наверное. Ну че он снимет мне? Чем снимет мне? Базукой, 77 хп снял. Только если мортиры там попасть, все идеально, чтобы пошло. А так, нечем я узи убью его или нет убил конечно убил я уже не лох какой-нибудь там чтобы не убить сузишки все теперь короче я беру два перса. насрать вообще ребята да я уже потратил калаш, я уже потратил все веревки печалька мне осталось пройти еще где-то 5 миссий не даже 6 наверное, где то что получить уровень новый да даже больше такой даже больше наверное, скорее всего где-то 7-8 миссий надо это пройти поэтому сейчас беру два перс ставлю поиграли в один и хватит неприятностей М -м да без веревки будет хуёво потратил веревку все и блять играет теперь без веревки Ладно, мой перс хотя бы в коробке в этой, хотя бы реген идет какой-то маленький. Давай-давай. О, красавчик вообще. Чётко, четко получилось. По 6 хп снимаю, нормально. На что я коплю, ребята? Я даже не знаю. Я, по идее, могу всю игру пройти так, этим арсеналом. На самом деле могу так пройти, ребята. Ну, в смысле, играя без ставок, без всего. Ну, вот босс только если босс не проведу атаку, миссии, проходить каждый день с таким оружием, в принципе, труда не составит никакого. А на что я коплю? Я сейчас подумаю, что нужно купить потом, ребята. Сейчас после боя, после этого, с... посмотрю, что там можно приобрести. За мои фузы я покупать ничего не буду, я буду копить дальше, ребята, потому что... Ну, нет смысла покупать там тюрекена, это дробовик, это все-таки ядровые муски. Поэтому сейчас посмотрим, что можно нам приобрести такое. А, арбалет можно купить какой-нибудь там на будущее, потому что там у боссов боя, у миссии будет... На миссиях будет очень много хп появляться у ботов. И придется их травить как-то. Поэтому арбалет тут очень сильно будет важен. Арбалет, может быть даже газовый купить, ну посмотрим, что еще можно бы приобрести такое. Надеюсь, вам эти звуки не слышны, потому что там... Ладно, забейте. Надеюсь, не слышно. Блядь, ну залезай. Так, ладно, пойду, короче, к нему пробуюсь. Стандартно все, ребята. Даже до конца пробурился, вообще четко получилось. Ух ты, молодец мой. Вот, далее это ружье, Знаете, ружье, оно полезно, когда... Перс стоит не впритык, а впритык, когда стоит это узишко, а когда вот так вот стоит... Тут можно было бы узишко снять, а можно было бы и добавиком обычным. Ну, пофиг уже рискну. Узишко была, даже была сняла больше, больше чем... Дробовик этот, мне кажется. не меня прикола. Сейчас посмотрим. У него было 200 то хп, сейчас посмотрим, как сниму уз ему. Ну, вот видите, одинаково, одинаково снял. Но у и больше, когда перс стоит впритык дробовиком, когда перс стоит на открытом пространстве, потому что уз там меньше снимет ему, а будет. Поэтому я выбрал и узишку. А тробовик нахуй не нужен мне. УЗИ плюс еще на выносы помогает хорошо. Поэтому. дробовик говно по сравнению с Жишком. Так, ладно, будем топить. Топить будем, потому что мне нужно выполнить достижение топить 5 противников. Или сколько там, я не помню, уже. Так, что-то я забыл, ребята. Мне нужно, короче, перелиться, что я прошел миссию там. И так далее, потому что мне нужно тоже выполнить достижение в центре внимания и нужно оставить все сообщение у тебя на стене, чтобы достижение выполнить да. поэтому сейчас я буду делиться Всё, заебись да на миссиях конечно скучновато играть но что поделать придется на миссиях пока и башить но потом на ставочки не знаю, на ставках я смогу играть нормально или нет с таким арсеналом, потому что у меня. Ну, очень слабый арсенал, ребята, очень слабенький. Давай, давай, допись. Топись, топись, топись. Как-то я хуво стрелял в конце. Ну, ладно. Скользнул, повезло. Сколько у меня осталось миссий? Так, а насчет арсенала сейчас хотел сказать, вам то, что я буду покупать газовую, да. Где она? И арбалет. Наверное. Ну а что еще? На миссиях только это и полезно будет мне. 12-13 уровень. Сначала куплю, наверное, газовый. Может, арбалет, не знаю, посмотрим. Э -э переход хода. Вот. Что я хотел, куп хотел купить, ребята. Переход хода очень важен будет, поэтому я, наверное, сейчас куплю его сразу же скоро. Вот, получу девятый уровень и куплю, куплю переход хода сразу же. Важное такое оружие будет для меня. А, что еще? Вот это говно покупать не буду. <смех> Но оно вообще-то полезное. Да ну, на мелких уровнях не полезное вообще. И вообще в конце это покупать нужно, мне а сейчас. Что-то, блять, я какую хуйню говорю. А, кувалда. Кувалда. Кувалда, кувалда, кувалда, кувалда. Нет, кувалда не буду брать пока что. Кувалду буду брать очень-очень очень, очень, очень скоро. А биудары какие-то может еще. С фугаску можно будет приобрести. Чтобы карту рушить а, бункера лом нет порты нет э огнемет тоже нет охранники можно было бы купить но охранники уровень большой нужен, 16 уровень и необходимо три друга зачем это сделали вообще ребята три друга вот это зачем это надо у меня кажется у всех будет больше друзей надо это убрать на из игры вообще три друга а, лазерный барьер или нет нет не буду пока что ну думаю пока ничем не нужно будет ребята что я блять тут несу идем Последняя миссия, пойдем на ставочки играть на ставочках планирую сыграть побольше потому что ну потому что мне делать нечего особо сейчас все равно миссии будут закрыты долгое время ух ты блять я какую-то хуйню сделал да у меня Черпак мой там стоит внизу, в самой жопе там, поэтому как-то не буду, таблики будет. О, спасибо! А нет, сейчас спасибо, у меня нет верёвки же нет, учитываю. Все равно ты мне, чувак, ничего хорошего не сделал. Если бы ты тут разлил, то нормально было бы а там. Ну будем узишечкой как-то уронить, хотя зря это сделал, надо было просто сварочкой прокопать и все, а потом бы я вышел оттуда и все забить было бы. М -м -м, какой ты плох плохо по жизни ты пытаюсь выносить вот и заебись пока что без поражения играем было у меня одно поражение э, ну против э, фермера было одно поражение и против охотника два поражения было но это, я думаю не считается это не входит в статистику ребята можете входит Кстати, я постоянно путаю фермера и минера, ребята. Мне кажется, как будто это два одинаковых босса. Я не знаю, почему-то минер, для меня как будто это первый босс, кажется. А фермер это, я вообще про него забываю даже. Ладно, керснем с этим фермером, минером, что я вообще куда-то хранился. Так, ладно, будем сейчас его добивать М да, я еще даже не прошел тут. Ну, ладно, узи. Я хотел ящик взять, но придется без ящика обойтись, потому что я его не возьму уже никак, наверное, скорее всего. Если только через ход, Ну, глаза, ну, пофиг уже. Ну, какой косой. Пиздец. Кстати, нужно будет улучшать, знаете, что мне, скажу вам сейчас, что после боя, объясню почему и зачем, нужно будет улучшать мне гранату и базуку, причем на максимальный, если это возможно, конечно, потому что я буду играть на арене же, и там важно будет на первом ходу замедлять гранатой, поэтому нужно будет ее улучшать, скорее всего. Если это можно, конечно, будет сейчас улучшить. Сейчас я проверю, ребята, можно или нет улучшить на 11 уровне гранату и базуку. Потому что очень важное оружие на арене гладиаторской. Нужно будет там уронить на первом ходу с помощью... Так, где тут у меня... М -м да, 12 уровень, чтобы улучшить базуку. А гранату тоже 12 уровень. Надо придется на все-таки качаться мне до 12 уровня и улучшать, а потом уже идти на арену голяторскую. Хотя не знаю, пацаны, ладно, попробуем так без этого говна поиграть. А что у меня все месяцы закончились? Да закончились, О, есть выживание ставка. Ставка выживания, пойти или нет, я не бо... ребят, не знаю вообще пойти или не пойти на эту ставочку. Ну, в принципе, можно было бы сходить. А... Давай я схожу, ребята, ради прикола схожу уже. Пойдем посмотрим, кто там есть вообще. У этой ставки никого, видимо, и нету, нет. У них есть, поймал. Вот там. Надеюсь, нубов. Очень надеюсь, что нубов. Да. Пиздец мне, пацаны. Это, видимо, задрот. Ну, как же задрот? донат может какой-то, вот смотрите. Ну, ясен хуй, что меня будешь атаковать. А вот же еще, блядь. все просрал, пацаны. Потому что у меня шапка есть. Хотя у этих тоже есть шапки какие-то. Вот ты, пидор ра, блядь, давайте его мочить. Герман, давай за меня, пожалуйста, или кто ты? Да, Герман, давай за меня. Убьем этих пидорасов. А потом ничего сделаем. Зря я пошел сюда, ребята, зря. Ну, ну это пиздец, пацаны. Я пойду крысить, пацаны, в карту сейчас. Так мой второй хочется Ладно, пацаны, что у меня сейчас можно сделать ему. Его надо убивать, срочно убивать, из-за него. Потому что он меня сейчас точно убьет, если я его не убью. Да и вообще не только меня убьют. Как сейчас я его добью? Я без вспомню, ребята. Мой напарник, наверное, не будет убить этого артема ладно сейчас я вот так буду делать просто другого варианта у меня особо нет все нормально я сделал хоть что-то я смог сделать ну короче герман этот будет мочить скорее всего и меня и его а вот это меня это плохо то что он будет делать на что я там стою у меня остается 12 хп и я ничего не сделаю просто я ничего не сделаю просто напросто потому что все меня сейчас убьет наверное скорее всего но даже если нет то Надеюсь, этот придурок будет мочить. Блять, вот это смотрите как ку, пацаны. Вс, пиздец мне, пацаны, это пиздец мне. Сейчас он меня. Сейчас меня убьет. Вот сука, иди мочи его, блять, какого хуй ты меня мочишь, да, он. Ну, он понял, то, что я сильнее, наверное, чем он. Я того зауронил ур... за нормально, а он какой-то хуйню сделал, поэтому он сейчас он будет мочить его. Ой, меня, а не его. Ящик ходит то, что у тебя есть НЛОшка, у тебя все, блядь, есть. И нахуй пошел сюда на, на эту ставку, блядь. Статистику портить себе. Ой, пизду, блядь, пацаны. Так нечестно, блядь. 50 фус, про ⁇ Да. Статистика моя испорчена, пацаны. Ну, зря я так сделал. Выиграно у нас. на ставок. Две, выиграно одна. Пиздец. Печально все это печально. На 15 ходить. 50 фуз всрал. пизду, блять. Давайте на 15 играем. Смысла Я, конечно, от этого не вижу. От этих ставок. Просто-напросто. Ясно, пацаны. Ясно, пацаны. Все ясно. Ну. Подождите, у нас равный их ХП. Он прошел тоже босса какого-то, я прошел босса какого-то и у нас с ним почти что стало... все одинаково. Так, как я сейчас должен забронить как-то? Ну, конечно, блять, я внизу стою, конечно, он наверху, а я внизу. У меня нет веревки у меня нет портов, ничего нет у меня, блять, все пиздец. У него, наверное, все с собой есть из арсенала. Я все выложил, а у него все есть. Да, пацаны, не советую вам играть на, на этих ставках, потому что... Он вообще играть-то умеет. Он, наверное, прошел по фермера, а я охотник прошел. Конечно, у него есть снайперка, блядь, а вы ещё думали? О, так, как мне сейчас... Что мне сейчас сделать? Ой, дали веревку, вообще заебись, пацаны, вот это мне повезло сейчас. Хватит, калаша. Я думаю, я выиграю его, пацаны. Думаю, я теперь точно выиграю. С я теперь без смерти. Калашик есть, сейчас заебись у меня. Калаш можно тратить спокойно. Ну, смысл мне... Сейчас я играю, и, ребята, я не знаю. Просто пока ждем миссию новую, я поиграть решил. Потому что, ну, тут особо ничего не сделаешь просто больше. Тут надо ждать миссии, и всё. Если без доната играть... ожидание данных наблюдать сдайся. на веревка же все чувак ты тут срал точно уже по-любому всрал потому что ты какую-то хуйню сделал я хотя бы нормальные ходы делаю ну ну ну давай давай сдайся, сдайся вылети, чувак нет у него еще интернет какой-то рабский блять у всех нубов интернет <свы> просто убогий убогийший интернет у всех нубов ну у меня есть впередка так что меня не страшно ничего я смогу выйти я смогу взять ящики все антитоксин берем вообще четко получилось а, так тупинку поставлю нет надо доставать этого от... оттуда по короче ладно хер с ним Блять, что-то я вообще затерялся, так, ребята. Ну, я его даже не убил, все пизда мне. Надеюсь, мне ничего не сделает такого супермощного, потому что он, по, по идее он может сейчас авиудар использовать какой-нибудь там, если у него они есть, конечно же. Потому что там, блять? Наверное, он не, не додумается то, что нужно выкладывать весь арсенал. Сейчас его, короче, использует на мне. Ну, в принципе, похуй вообще как-то. Mm -hmm. Ну, у меня-то есть впередка чувак. Películ... <unhappy> Я могу дать минус 2 тебе даже сразу сейчас. Фух, вообще повезло. Все, нахуй, минус 2 дал. Выиграл я 2 ставки, ребята, одну всрал, короче, пиздец просто. Дали мне, блядь, 5 рейтинга сраных, нахуя, я не знаю. В клане я набил 8 рейтинга уже, 100 блядь, 8, да? Ну, ладно, 8 так 8 сходить еще, не миссия открылась, миссия открылась, значит миссию играем, потом пойдем еще поиграем. Потому что я особо не знаю, чё, чем тут нужно заняться, ребята. Проматывать не хочу ничего, потому что я решил без промотки играть вообще, без всего просто играть и все, короче. Просто играем все, хотя возможно даже я сейчас закончу. ...сегодняшнюю часть, потому что... Ну, делать нечего, ребят, если бы можно было что-то поделать, я бы так снимал хоть по часу видосы, но делать особо нечего. Не хочется мне на ставках всерять статистику свою, хотя уже я всрал, все испортил, поэтому... ...как-то уже похуй, если бы я без поражений там... ...играл, то можно было бы поснимать что-нибудь, ну, как видите, блядь, попался какой-то донат ебаный, блядь, поставил балку... И ложку взял, короче, охранники там, меня добил, короче, и всё. Если бы я выиграл, я был бы доволен, ребята. Так, мне уже настроение даже не особо. Я очень прин принципиальный человек просто... на нахуй на Нихуя-то опасно, блядь. Сейчас будем ебасить сузивки. Ну все, давайте, ребята, тогда на этом закончу, пожалуй, завтра сниму пораньше видосик. Так, клам постепенно бьет рейтинг, хотя очень медленно, ребята. Ну очень медленно. 39 442, Надо больше бить, надо больше, надо топ-50, блять. Сколько мы сейчас набили вообще? Ну, вот сегодня мы более-менее набрали. 20 тысяч мы набили сегодня. 57 место. Я в шоке, пацаны. До топ-50 еще нам как-то китая раком будет. Я думаю, то, что мы войдем хотя бы в топ-50-то. А 25 мы, я не знаю. Ну, это зависит от вас, только, ребята. От вас зависит. Потому что... Ну, там надо задротить, ребята. От каждого зависит просто. От каждого. Если все будут играть... Стабильно в день по 500 рейтинга, то, это думаю, нормально будет. Стабильно в день, мы возьмем, блядь, 125, ну это, блядь, пиздец. Играет человек... Человек сколько там играет нормально? Нормально играет человек 10, наверное, от силы. Потому что они набивают стабильно в день по 500, смотрите. Три дня прошло, 1500 набили. Даже больше вот некоторые играют. Вот, вот Марк вообще охуенный чел. Набил за троих людей. За троих людей набил, чувак, вообще. За троих чувак тащит поэтому ему офицера в первую очередь даю саша кот тоже за, за двоих набил короче за три дня на 500 Ой, за 1 на 500 набивать он набил за три дня 3500 короче вообще четко ну, ладно всем спасибо за просмотр ставьте лайки подписка на канал подписка на мой паблик также добавляем в друзья мою страничку ссылочку я дам под описанием под видео, потому что многие меня спрашивают то, что где твоя ссылка, блять. Вот моя ссылка, под описанием под видео будет. И всем пока. Завтра встретимся, часа в 3 где-то. Видосик выложат. Ну нет, это Телелус Скоро, уже... следующие часа в три. числа.